добрый день мне очень понравилась фирма землечист я очень долго искала фирму подбирала вот я очень рада что остановилась именно на этой фирме землечист у меня проводились работы по выравниванию поверхности уборка мусора ребята очень слаженно работали мне все понравилось они быстро в сроки уложились я очень довольна проведенными работами. Ну, заранее была составлена смета. Смета ну, изменилась за небольшим, потому что было очень много мусора. Поэтому сумма немного изменилась. А так все очень слаженно, сроки. Я очень довольна проведенными работами.